Черный ветер кружит над мостами, Черной гарью покрыта земля. Незнакомые смотрят волками, И один из них может быть я. Моя жизнь дребезжит, как дрезина, А могла бы лететь мотылько. Моя смерть ездит в черной машине С голубым огоньком. Моя смерть ездит в черной машине С голубым Огоньком, не корите меня за ухарство, не стыдите разбитым лицом. Я хотел бы венчаться на царство или просто ходить под венцом, но не купишь судьбы в магазине, не прижешь ей хвоста угольком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Мне не жаль, что я здесь не прижился Мне не жаль, что родился и жил Попадись мне, кто все так придумал Я бы сам его здесь придушил Только поздно мы все на вершине И теперь только вниз босиком Моя смерть ездит в черной машине С голубым огоньком Моя смерть ездит в черной машине